Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про новый девайс от компании Vape Illusion под названием Henia NANO PRO POD. Девайс поставляется в безумно красивой упаковке, которую даже не стыдно поставить на полочку. Внутри нее нас сразу встретит черный конверт с золотым теснением, а внутри этого конверта располагается инструкция к девайсу. Под конвертом уютно располагается сам девайс и небольшая коробка, в которой есть ланьярд и кабель USB Type-C. Под девайсом спрятались две сменные крышки и два картриджа. Внешний вид у девайса невероятный, отдаленно напоминает Battlestar от компании Smount. Корпус самого устройства выполнен из пластика, а вот боковые панели металлические. В верхней части, прямо возле самого картриджа, располагается красная металлическая слегка закругленная трубка. Она здесь нужна для того, чтобы вешать ланьярд. И впоследствии данное устройство можно носить и на шее. Выглядит все невероятно красиво и гармонично. Вернемся к панелям. Пожалуй, это самая главная фишка этого пода. Основная изюминка заключается в том, что они сменные, с крутыми рисунками невероятного качества. Помимо того, что они сочные и яркие, они еще и рельефные. На фотографиях это не сильно заметно, но вот в жизни ощущения очень приятные. Сразу же в комплекте вас будет ждать 4 крышки с разнообразными рисунками, и вы можете их менять по своему настроению. А если вы хотите радикально изменить внешний вид вашего устройства, то еще крышек вы можете заказать у самого производителя. В плане функционала тут все очень просто. Нет кнопок управления и кнопки Fire, а напряжение на картридж подается посредством затяжки. Внутри этого компактного девайса спрятался аккумулятор на 700 мАч. Заряжается он при помощи порта USB Type-C силой тока в 0,7 А. А это означает, что для того, чтобы зарядить устройство от 0 до 100%, вам потребуется не более 1 часа. Мощность этого пода составляет 14 Вт, и этого более чем достаточно. В верхней части располагается картридж, и про него я вам сейчас расскажу. Самое приятное, что в девайсе реализована регулировка обдува. Для того, чтобы изменить тугость затяжки, вам нужно всего лишь вынуть картридж, повернуть его на 180 градусов и обратно установить в корпус устройства. На выбор представлена средне-тугая кальянная затяжка и совсем тугая сигаретная затяжка. Отверстие обдува находится на одной из боковых граней, а чуть ниже располагается цветовой индикатор, который сообщает пользователю о заряде аккумулятора. Заправка картриджа осуществляется сбоку. Его объем стандартный и составляет 2 мл. Парить на этом картридже я рекомендую жидкость соотношением глицерина не более 60%. И вы можете смело использовать как жидкость с солевым никотином, так и с обычным и даже нулев. В плане передачи вкуса у меня никаких вопросов нет. Все нотки моей жидкости ощущаются прекрасно. Ну и конечно же он отлично передает сам никотин. А в конце видео я хочу сказать, что это действительно один из самых красивых девайсов, что побывал в моих руках. У него хороший аккумулятор, классный картридж с потрясающей как передачей, так и никотинопередачей. Так что если вы ищете себе устройство, на котором будете парить крепкую жидкость, то данный пот вам отлично подойдет. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи в следующих видео.